Фабрика «Алафузова» – это место обитания креативной и творческой молодежи Казани. Тут проводятся выставки, арт-постановки и кинопоказы. Так и рефлектор – события для тех, кто неравнодушен к искусству. Я нахожусь на крыше фабрики «Алафузова». Совсем недавно это была обычная фабрика, а теперь здесь собирается самая креативная и творческая молодежь Казани. Об уникальности этого места говорит сама площадка – заброшенное здание, обставленное в своеобразном стиле. Помимо выхода на крышу, здесь имеется множество разных улочек с расписанными стенами. Оказавшись на фабрике, можно пообщаться, например, с ижевскими художниками. Здесь вам расскажет, что есть искусство и почему искусство авангарда просто в понимании. Ну, искусство, оно всегда искусство. То есть, если оно искусство, оно всегда современное. Ну, как вот, uh -huh. не может же быть там, я не знаю, имбрафно современный, да, грубо говоря. Или такие художники, как, ну, я не знаю, Пиросмани, Пикассо. Mm -hmm. Вот, кстати, примитивисты. Это Пиросмани, арт наив. Вот вы спросите, как это характеризуется. Вот это вот э, характеризуется наив. Наив это – не, это не потому, что человек не умеет рисовать, а он отбрасывает какие-то сложные вещи, чтобы донести свою мысль проще. Поэтому открытые цвета, поэтому заполненные пространства, отсутствие перспективы. Это не потому, что я не образованный или, или не умею этим пользоваться. Это просто, это поем вот Это вот руки, это Поэтому ну, нет ничего. Или вот там, вот изгнание из рая. Вот э, адам такой отвернувшийся, мол, он тут не при чем. Здесь же и кинопоказы о пластике и чувствах танцев. Как признаются танцоры, фильм «Пина. Танец страсти» – символ идеала в обществе хореографов. Ну и, наконец, долгожданный показ экспериментального театра «Акция» – концептуальная арт-постановка о борьбе белого и черного в сущности человека. Сейчас была экспериментальная постановка рефлектор, угу. она называлась, она, выражается от, она выражает то, каким человек видит себя, на самом деле, изнутри, и угу. выражает вообще человека а, внутренне, и на самом деле, то что, когда мы смотрим на человека, мы видим абсолютно других людей, и мы сейчас смотрим на свое собственное отражение, где а, появлялась а, в какой-то мере свет, в какой-то мере тьма. То, что учили человека изо дня в день, это какие-то боли, там, истерики, гнев, сумасшествие в конце концов, то, что каждый из нас в один момент не очень прекрасный, но испытывает. Да. Вот. Mm -hmm. Что ты хочешь увидеть, глядя в свое зеркало? И что ты видишь, когда смотришь в него? И вот все, все плохое, что есть в человеке, оно на самом деле где-то есть. Mm -hmm. Даже если это ты очень много. Ста сюжета. Стараешься, да. Стараешься этого себе не показывать. Где-то оно есть. И вот подсознание, когда ты спишь, оно выводит это все наружу. Это был рефлектор на фабрике Алафузовой, и наш первый экспериментальный сюжет без привычных штатива и камеры. Анастасия Иванова, Универньюз.